Всем большой привет, на связи Мила Колоколова и сегодня мы с вами говорим о трех самых распространенных ошибках, которые совершают люди при увеличении своих доходов. Казалось бы, ну что может быть проще? Просто работай больше, делай то, что умеешь и будешь зарабатывать больше. Но на самом деле это иллюзия. Будем разбираться с вами, какие же есть основные ошибки. Собственно, я с ними тоже сама столкнулась на своем пути. Наверное, только в этом году я пришла к их пониманию и к переформатированию способа зарабатывать деньги, при этом мои доходы увеличились в этом году по сравнению с прошлым годом. Поэтому расскажу вам о, прежде всего о своем опыте, о том, к чему я пришла, каким выводам я пришла. Первая ошибка связана с тем, что мы начинаем просто больше работать. То есть мы думаем, что, окей, я работаю сейчас 8 часов в сутки, если я буду работать 10 часов, 12, 16, и при увеличении количества действий, при увеличении нагрузки, я также стану пропорционально больше зарабатывать. На самом деле это совершенно такой, знаете, бесконечный бег по кругу, потому что с увеличением нагрузки человек начинает больше уставать, мы себя начинаем больше загонять. и во-первых, страдает эффективность нашей работы, качество нашей работы, а во-вторых, всегда есть предел. Мы не можем работать 24 часа в сутки, мы не можем работать больше, а это значит, что ну, окей, ты будешь зарабатывать в полтора раза больше, но в два, в три, в четыре ты точно не сможешь заработать. Плюс с этим моментом связаны еще последствия. А последствия таковы, что когда ты много отдаешь себя одному делу, у тебя нет никакого переключения, ты работаешь, а часто люди работают еще и на нелюбимых работах. Организм полностью истощается, и в конце появляется такая, знаете, просто отвращение, отвращение к тому делу, которым ты занимаешься. И даже если некогда это было дело, которое тебе было по душе, которое ты в принципе с охотой выполнял, то когда ты этому делу посвящаешь очень-очень много времени, так или иначе тебя это изнашивает, и ты уже ненавидишь то, что ты делаешь, и тебе уже не нужны никакие деньги, потому что у тебя уже обратное, да? у тебя уже вот состояние такое, что просто ничего не нужно. Второй момент, связанный с увеличением доходов, то, что люди перестают себя ценить. То есть человек не ощущает свои истинные ценности он думает что в принципе он такой же специалист как и все и даже если он имеет 2, три четыре образования часто у нас в россии люди с заниженной самооценкой и не могут адекватно посмотреть на свои навыки таланты способности даже люди которые ко мне приходят на обучение на курс финансовой свободы в одном из уроков есть задание это прописать свои навыки свою пользу что вы можете принести чем вы можете быть полезны и люди которые Действительно шикарные профессионалы, люди, которые имеют дипломы, имеют степень повышения квалификации, знают в совершенстве несколько языков, владеют невероятными способностями, да, обладают уникальными талантами и те, чувствуют себя недостойными, чувствуют себя очень неуверенно и боятся повысить себе, например, зарплату, боятся уйти с какого-то места работы, потому что, ну, вроде здесь платит, хоть сколько но платят, хоть как-то но ценят меня, а в другом месте могут вообще меня не взять. И поэтому у человека возникает вот это вот ощущение того, что он еще недостаточно хорош, еще недостаточно талантлив, и он не может зарабатывать больше, чем он зарабатывает на сегодняшний момент. Вот это вот второй момент, да, связанный с увеличением дохода. Научитесь себя ценить, научитесь адекватно оценивать свой труд и адекватно смотреть на свои навыки, возможно нужно поработать с психотерапевтом, возможно нужно получить какую-то объективную оценку нескольких специалистов на рынке. Не бойтесь искать новые предложения, не бойтесь что-то менять в своей жизни, будьте гибкими и знайте, что мир им дает гораздо больше возможностей, чем мы даже себе можем представить. Ну и третья важная вещь, связанная с увеличением доходов, третья ошибка, которую люди частенько совершают, они перестают обучаться. Это, знаете, это прям такой вот бич, как я называю людей первый раз богатых, то есть те, которые только-только начали зарабатывать свои первые деньги или вдруг на них упала какая-то жила, да, на, на них упало какое-то богатство, да, они впервые, может быть, начали зарабатывать достаточно существенные для них деньги, повысили свои доходы, и, ну, наступает ощущение что ну я здесь все знаю но ну, чему меня еще могут научить ну зачем мне в этом разбираться пусть это делают другие люди я специалист в своей теме я даже не собираюсь что-то менять что-то изучать и в этом тоже есть огромная ошибка потому что пока вот эти люди сидят в своей коробочке в своих границах в своих знаниях будут э, появляться новые специалисты будут появляться новые профессионалы эксперты которые знают еще больше чем эти люди. И они более гибкие, и они более, ну что ли, готовы к переменам, да они готовы к своему собственному развитию, они готовы к обучению. Вот это вот свойство человека быть постоянно в обучении на самом деле очень ценное, оно очень дорогое. Потому что, когда человек постоянно учится, во-первых, он всегда все ставит под сомнение, он готов к тому, что его точка зрения не последняя, и наверняка и что-то еще. Он никогда не дает каких-то безапелляционных решений не дает каких-то таких фактов, которые стопроцентно правильные. При этом человек очень любознательный, ему предложишь одну задачу, он готов взять на себя еще и вторую, и третью, и четвертую, и пятую. Такой специалист нужен всем, и более того, такие люди, они, конечно, израбатывают больше, чем другие. Кстати знаете в инвесторском мире э, есть тоже такие инвесторы как я их называю первый раз инвесторы то есть которые получили доход от одной от двух стратегий получают уже целый месяц или целых два какой-то доход и они считают что ну все теперь они все знают и теперь учиться больше ничему не нужно а зачем я же получаю доход я же инвестор потом случается какой-то кризис какая-то стратегия падает, что-то происходит, человек к этому не готов, он этого даже не предсказывал, он этому не обучался, многих моментов не знал. И он начинает обвинять всех вокруг, но только не себя, потому что он сам до этого не дошел, он сам это не понял. Поэтому я, конечно же, сама очень люблю обучаться, и я очень рекомендую всем вам вкладывать свое время, свои деньги в обучение, в новые знания, учиться только у практиков, только у тех людей, которые сами каждый день делают то, чему они обучают, они просто являются теоретиками, ну и, конечно, не боятся выбирать разное обучение, потому что сегодня ты работаешь по одной специальности, завтра ты можешь совершенно пойти по другому направлению, кстати, будет интересно ваши истории, поделитесь ими в комментариях, может быть, на кого вы учились, с кем вы работаете сейчас, на кого вы сейчас учитесь, возможно, или в какую область, сторону вы хотели бы пойти в следующий, может быть, период своего времени, может быть, через год, через через три поделитесь, это очень интересно ну а для всех тех из вас кто хотел бы действительно совершить прорыв в своей финансовой жизни и увеличить свои доходы минимум в два раза я приглашаю на свой авторский вебинар который пройдет в эту среду 27 ноября в 19 часов по московскому времени тема вебинара как увеличить свои доходы в два раза в 2020 году и абсолютно всех из вас кто придет в прямой эфир ждут подарки уникальные совершенно подарки которые я приготовила которые будут доступны только для зрителей в прямом эфире, регистрируйтесь по ссылке ниже, оставляйте свои контакты, вебинар абсолютно бесплатный, буду рада вас видеть на своем прямом эфире, буду рада с вами познакомиться. И знаете, мне очень хочется всем вам пожелать, чтобы вы как можно быстрее, как можно раньше пришли в своей жизни. Тому, чтобы заранее прогнозировать свои доходы, чтобы ваши доходы перестали быть сюрпризом для вас, какая бы экономическая ситуация ни была в нашей стране, в каком бы городе вы ни жили, сколько бы вам ни было лет, чтобы вы могли прогнозировать свои доходы, чтобы вы могли держать свои финансовые потоки под контролем, независимо ни от чего. Несмотря на кризис, несмотря на понижение зарплат, несмотря на опыт ваших близких, родственников, я более чем уверена, что каждый человек может взять под контроль свою личную финансовую ситуацию. Давайте разбираться вместе, приходите в среду на вебинар, буду вас очень рада видеть, всем счастливо, до скорых встреч и пока-пока.